Всем привет, с вами на связи Олег Факеев. Сейчас я хочу очень быстро завершить отзыв о серии Мир науки, вернее, наука величайшей теории. И вот почему. Первую книжку я купил за 99 рублей, это был Эйнштейн и теория относительности. Я начал ее читать, просмотрел вперед, пробежался по формулам, понял, что мне это, в принципе, так быстро не осилить, я уже очень далек от этого и отложил. Но, тем не менее, я купил вторую, третью, четвертую книги И второй или третий был Ньютон. Я посмотрел формулы там из курса средней школы физики в основном были. Хотя было вроде бы дифференциальное исчисление, да, было. И решил начать с Ньютона. И Ньютон меня захватил после Ньютона. После Ньютона я прочитал Кеплера и тоже прочитал с огромным удовольствием. Сейчас я читаю Гейзенберга. Соответственно, это получится как, несмотря на то, что номер 3 – это четвертая книга в этой серии, а куплен у меня уже 11 или 12 книг. Книги стали выходить по 250 рублей, потом цена поднялась до 300, в Москве можно найти даже за 360, в Санкт-Петербурге где-то примерно за 280, поэтому покупаю их в Питере мелочь приятная. И когда цена поднялась к 300, я задумался, а брать ли не брать оставшуюся серию, потому что… При толщине этой книжки, 300 рублей, мне показалось дороговато за тот материал, который э, там есть. Но это было тогда, когда я читал Ньютона. И я могу дать характеристику в, э, этим книгам э, по градации фондового рынка. Эти книги надо брать. Брать, но не всем. Всем, кто интересуется теориями, кто близок э, к науке, э, физика, математика. Э, я бы рекомендовал эти книги студентам. Для школьников они, наверное, будут рановаты в чем прелесть в чем прелесть этих книг вы до конца не поймете ту теорию которую в этой книге описана теории которые теории принадлежащие этому ученому которые описаны в этой книге эта книга совещает в себе историю науки того периода биографические данные ученого элементы теории то, как он пришел к своим решениям с кем он сотрудничал Какие теории он использовал для того, чтобы... И какие научные разработки в свое время он использовал для того, чтобы а, прийти к тем результатам, которых достиг. И еще один очень важный момент. И современные аспекты этой теории. То есть, как сейчас это выглядит, какие изменения а, произошли. В этих книгах тоже есть ошибки. И сначала я даже сделал закладку, решил вам показать ее. Но потом решил, что не стоит этого делать. Потому что это такие же опечатки, как и в... Вот в этом издательстве о гостине. Но поскольку здесь формул меньше, то и ошибок здесь меньше. А вот с точки зрения биографии э, известных ученых, э, книга достаточно интересная. Я с удовольствием э, прочитал Эйнштейна, потому что очень много было биографических данных из его жизни, о которых нам просто не говорят. Говорят, что Эйнштейн плохо учился, и это неверно, не может плохой ученик э, сформулировать э, специальную и общую теорию относительности. Более того, приятным фактом было для меня то, что именно прочитав э, теорию э, относительности Эйнштейна э, в этой серии, я стал лучше понимать эту теорию. Но это не потому, что в этой книге хорошо так написано. Я читал и в школьные, и в студенческие годы, но у меня не складывалось некого понимания. А вот тут, видимо, количество перешло в качество. А может быть, и книга была написана очень хорошо. Поэтому еще раз я рекомендую эти книги к покупке тем, кто действительно интересуется науками. Физикой, математикой, естественными науками. Дальше будут серии про биологию и про химию. И фактически вы читаете «Жизнь замечательных людей», конкретного человека с элементами теории. И не просто в том, как эта теория, как она осталось в том периоде, когда творил ученые, ученый, а какие практические предложения или изменения этой э, теории или этой науки произошли в современном мире. Так что читайте, я читаю эти книги практически запоем. Итак, до связи, до следующих рецензий. Нет конца и края этой серии. Недавно я купил 39-ю книжку, перед ней была 38-я, я не успеваю их читать. Скоро закончится 2015 год. Очень тяжело грызть гранит науки. Но у вас еще не все потеряно. Вы можете успеть заказать на сайте книги этой серии. Представьте, в какую сумму вам вылится этот заказ. 39 книг, округлим до 40 Первую за 100 рублей не считаем. Прикинем, что примерно они стоят 250-300, пусть будет 300. 12 тысяч. Блин, сколько кроссовок можно было купить на эти деньги. Mm -hmm. До встречи. С вами был Олег Факеев. Не забывайте читать книжки.